И тени, и тени. Хорошо, сейчас сделаю 30, и вот когда 31 не могу разделать, я делаю укриво, получаю травму, и не хожу больше сюда. Скажи Воль это в камеру. Дни, когда не хочется тренить. И не тренишь. Холодное это холодное, а горячее это горячее. такая, Санька нет, не будет так весело, как обычно. Поэтому даже те парни, которые пришли, они не почувствуют того кайфа, который обычно бывает. Поэтому, Санек, давай, лечи свой локоть, побыстрее. На следующей неделе ждем. Ну что, сейчас мы вроде как размялись все и сделаем обычную разминочную лесенку с одного до десяти. все. Подтягивание кроссфитов. Это да, Коля, это туда тебе с таким подтягиванием. Вот, смотри, как надо подтягивать. Какой год, смотри, Не знаю. сейчас <свист> делает то, что я очень часто вижу на площадках, когда проводятся открытые сборы, кто-то задает темпы. Ребята с более низким уровнем пытаются его догнать. У них нет уровня, чтобы все делать чисто, и поэтому советь, что происходит. Как был пузаном, так и остался пузаном. И, ну так чисто один подходик отжимания, раз 40 где-то. она вот до 10 вверх. Каждый поход повторяет 4 раза. Один на этой перелай, один на этой, один на этой, один на этой. Как бы Показывай. Раз. Один здесь. Раз. Раз. Это один паход. Это. Это. это один это один. А потом сразу же тут два. Вот так вот, два, три, четыре, пять, и так до десяти. И так далее. 3, и так до десяти. Два, два, два. Три, три, три, 4 4, 4, четыре, четыре. Ну, сделать четыре раза, как каждый раз. 4. Ну, понятно, да? Да. Все. А же подходят Ну, кто Никакого первый закончил? Опыта. Вот а так, так неправильно, да. Кто первый, эти... I need a hit to believe that I'm livin'. You can lock me up if my tongue keeps slipping. I'ma keep spitting up rhymes I'm digging, you can be my fame. Boost. This is every part of me and everything I do. If it's the money part you digging me, ну понравилось, ну? Хорошо, да, ну? круто, да Очень здорово почаще Сейчас отдохнем, сделаем по 5 по 5 подтягиваний вот. А потом каскад на Да, опять сжиматься По пять раз чисто, туда, брат Отсюда, да? Да-да, отсюда начинаем, Идем узкий, Узкие, широкий, потом 5 5 5 пять пять пять пять пять пять пять пять Короче, там, разберемся, пока. В таком случае стоит лучше отдохнуть и сделать до, до конца, чтобы или засчитывать себя как раз за раз, если не дотянул. Понял. Ну, сложно, я просто вопрос, но сложно, как бы нет однозначного ответа. Все, То все есть ну, можно посчитать же, да, то что. Де пять, делал, пять делал. Как раз. А? Если ты даже не дотянул до подбородка. Или я это значит просто тренировки, ты... тренировки давать больше нагрузки и больше объема. То есть нет, ну, нет особой такой прогрессии от того, что если ты будешь чем ниже тянуть, тем больше можешь подтягиваться. Есть. Есть, да, это прогресс? Просто, ну, засчитывать и засчитывать от Может, на следующий недель-два таких делать. Но, значит, просто прогрессировать, всё. Ничего говорить не буду. Я думаю. Хочешь что сказать? Скажи это в камеру. когда не хочется тренить. И не тренишь. <рессор> Холодное это холодное, а горячее это горячее. Главное, главное, мыть руки перед Если хочешь добиться, ты никогда не наберешь массу, если будешь есть грязными руками, потому что заведутся друзья и они не дадут тебе массы. И будут тебя покидать. <смех> Это чувство, когда друзья уходят от тебя. Так, за все все доделали, не? Божка скодил. Начинать насчет трубы. Отсюда туда доходим, поджимаем по одному разу. Обычные узкие. Потом пять. 5, 5, 5. Вот у кого есть силы! Хорошо, хорошо, что? Да, да, да. Не ожидал такого, было сложно. Да не скучно. Видишь, всех хмурые, унылые, умилы. Санька не никаких, вот не никаких улыбок. Понял? Тоже Санька нет. Да, Санька не. Понял, Санек. Он сделает маленький каскадик, который, как обычно, всегда делаем. Сейчас мы опять потянем опять по пять. Все просто. Сделал только чисто. Но чисто, чисто, ты можешь сделать. Не надо сделать с рывком, не надо делать вот так. Не надо. Если ты не можешь, то ты сделал половинку и все. Кто леску хочет делать? никто не хочет? Я уже на отказ. Я, я, я, я опускаю вниз и чувствую, что все уже обратно играет вниз. что я хочу сказать. В ключах-то Почему? Мы все сдохли. Ты то вышел тренировки, что все сдохли. Да? Да. Ну да, и как-то мне уже даже впадлу делал клесику, потягивать. Ну, как раз, это, значит, последнее, что вы сделаете сегодня. Я просто не уверен, что даже вообще здесь раз потянулся. Заиски, а, смотришь, Короче, надо разбиться пополам И на двух турниках делать лестику с вниз Для того, чтобы ускорить процесс ухода домой Я домой хочу, я хочу ездить Жестко Короче, Санек, без тебя скучных ты где? Спишь по-любому Почему он не сказал на себя? Топчик! к себе не Дальше, больше. Дальше, больше, ты пропатяешь. Осталось... Чуть-чуть совсем. Уже подздох. Осталось 5-4-3-2-1. И домой кушать. Кушать хочу. К сожалению, на тренировках еду не обеспечивают. Иногда то нибудь Даня Сани приносит, но Саня сегодня нет, Дани нет, поэтому. Это все плачевно. С 10 вниз. А подтягивание мне полегче даются, чем отжимания, конечно. Сразу не сразу знаю спать. почему. Видимо, больше нравится. Вот и все. Что надо Комментарии по поводу сегодняшней тренировки. Тренировка проходит отлично. Я доволен. Надеюсь, завтрашний день нас не знать о да моих результатах. А, мы первый раз на тренировке, и для нас это тяжело, потому что мы столько повторений не делали на подтягивания, на отжимания. У нас это больше происходило там шесть, семь подходов, а тут получается, сколько мы сделали? Ну, 220 джеманий подряд, правильно? Не то, чтобы это было очень сложно, но это было неожиданно для нас. Нам нужно походить еще почаще на эти тренировки. А так все очень понравилось. Ребята дружелюбные, подсказывают, если что-то неправильно по технике. Вот, поэтому нам очень понравилось, будем приходить. Да, в компании, конечно, круче. Вот Насчет того, что это не слишком-то и тяжело, я не согласен. Потому что когда ты делаешь отжимание сначала как бы нормально, то он переходишь на колени, а потом последний уже и на коленях не можешь. Ты просто лежишь и ржешь, что ты не можешь ничего делать. Вот. Вот это вот ощущение, оно, наверное, первый раз ко мне пришло, и это офигенно, это хочется повторять. Я, Я замажу. Ну все, наша тренировка подошла к концу. Кому понравилось, ставьте лайки, как говорит Тоха. Пишите комментарии. Вызывайте Саню. Успехов всем!